Всем привет, дорогие друзья! Хочу вам предложить самое надежное сообщество, копил, которое может начать зарабатывать даже без вложений. При регистрации вам дают бонусные 10 долларов. Их вы инвестируете, заходите в график вот, выплат. Вот график выплат, заходите, вот пример покажу. Инвестируете на первой неделе 10 долларов с выплатой через одну неделю. Покажу, покажу вам, как создать депозит. Например, вот, создать указываете название. любой можете, пишите взнос 10 TED. Вот, например, я укажу, да. И у вас будет выплата 11 долларов через одну неделю. Каждую неделю и нажимаете вот добавить. Каждую неделю вы создаете депозит на первой неделе с вкладом 10 долларов. Если хотите вы зарабатывать больше, то нужно инвестировать минимум хотя бы 20 долларов. И вы будете уже зарабатывать 2 доллара в неделю. Плюс вам при первом взносе от 20 долларов, вы получаете второй бонус 10 долларов. В общем у вас бонусные 20 долларов и 20 ваших. Вы их тоже инвестируете на первой неделе. И на второй. И держите график ровненько вторую неделю. Снос 20 долларов, с выплатой 22 доллара. И каждую неделю вы зарабатываете по 2 доллара в неделю и 8 долларов в месяц. Если вы без вложения будете, то вы будете 1 доллар в неделю и 4 доллара в месяц. Покажу вам обзор проекта в данный момент. Это основной счет, который вы можете выводить на платежные системы, там NixMoney есть, можно на PerfectMoney и на биржу такое выводить. Предоплата это те средства, которые вы эти средства даете программам. Промо-счет, это, это промокоды идут с повышенной доходности от 17 недели. Выплаты недели показывает, сколько у вас ожидается на этой неделе. Это сумма взноса по программам. Ожидается выплаты по всем программам. Ну, адаптация проходится раз в 4 недели. Сколько я уже внес на этой неделе, сколько у меня ожидается. Индекс взаимопомощи, который я помог проекту. И текущая карма. Ну, карма в течение 4 недель должна 100% быть. Ну, Но для новичков вам можно... О нее пока забыть. Потому что до 16 недели у вас карма будет всегда повышенная. Это после 16 недель вам уже нужно соблюдать вы, Тут есть консультанты. Вы можете написать, и вам позвонят, напишут, помогут. Это программы активные, которые вот, показывают. Вот сколько вы внесли, вот, сколько ожидается. И когда? Вот, через одну неделю да, показывают день и время архивы это те программы которые уже закончили. отпуск это те программы которые ушли в отпуск если вы не сделали программу на ну, не сделали программу после... ну, не сделали карму сто процентов у вас будет отскок одной программы на одну неделю Получаете 10% от друзей. Если они инвестируют минимум 20 долларов, то вы зарабатываете уже 2 доллара с их участия. Он должен внести, инвестировать все средства, и вы получаете автоматом 2 доллара партнер. Чем больше ваш партнер вносит, тем больше вы зарабатываете. Соответственно, его. Если, например, вот он инвестирует 100 долларов, он будет зарабатывать 10 долларов в неделю, 40 долларов в месяц. Тут а есть еще партнерка. Если приглашаете трех активных человек, матричный бонус называется, каждый если активирует, ну, пополнится, инвестирует минимум 20 долларов, и вы... И таких трех человек вы пригласите, и они сделают. Вы получаете 15 долларов на свой, в свой кабинет. И вы их можете легко вывести. Открытие матрицы стоит 1 доллар. Они возвращаются вам после закрытия матрицы. Так что, друзья, инвестируйте денежки, приумножайте. Можете начать даже с 20 долларов. Это самая минимальная сумма, которая для старта. Плюс, каждые две недели можно там создавать отзывы, отзывы писать там разные. Вы будете ну, рекламировать проект во всех социальных сетях, вы будете зарабатывать тоже денежки. Каждые две недели можно писать, тоже денежку будете получать. Плюс сейчас конкурс партнеров, если вы там пригласите большинство партнеров, вы можете занять там призовые места до 200 долларов. Так что, всем удачных инвестиций, берегите себя.